Желаю здоровья всем-всем на планете, Здоровы, чтоб взрослые были и дети, Чтоб иммунитет ваш сражался на славу. И вирусы все отправлял он в накал. От легкой простуды в сырые сезоны До грозных инфекций в шипастых коронах. Желаю вам жизни! Без чеха и кашля. А тем, кто болеет, желаю бесстрашья. Пусть ваш организм будет сильным и стойким. Пусть вас не дождется больничная койка. Желаю с болезнью вам выиграть схватку. Не дух, чтобы прочим, мчал от вас без оглядки. Пусть сердце всегда ваше бьется ритмично, Настрой будет бодрым и оптимистичным. Желаю всем людям я снова и снова Не падайте духом и будьте здоровы!